данная конечно, раза но да ладно ну да ладно почему-то все привыкли говорить. и сегодня у нас по прохождению эта игра ладно давайте уровень сложности новая ячейка и посмотрим немного ходить или потому что А что? Нужно было мужку нажать? А я ждал. Ну ладно, и такое бывает. сели то и пожинали бурю. У каждого выбора есть последствия. Это нам сейчас на что намекают. Некоторые решения спасают жизни. Да ладно, а некоторые убивают. Другие же смерть. Ну, в принципе, я так и сказал. Выбираешь, мол. Рассказывалось, посмотрите Первый год она сияет. Нет! Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Ну пусть требует. Боги с тобой. Человек делом покрытие. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. Ой-ой-ой, посмотрите на него. Удачи не для. Генерал, псов. нельзя здесь оставаться. Царь. Его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Да, какое красивое. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал недостойная плата за мои проступки? Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. А ее тут что? Скажи, генерал. Кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? Восемнадцать. Так мало. Хм. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Ну, лошадь. Лошадь. Не будем. будем Теперь а Ага. Ага, ага. Это понятно. Ага. Я даже началась, я даже не ожидал Ой, посмотрите на него, пингвин напущенный <связь> Это кетчуп, не переживайте вот естественно да, и вообще так голову легко килить вот такое расстояние так, таким легким взмахом как вы думаете казалось. Дайте мне сил. О, и все, уже он тюктор откидал. Во, выпендриваться не надо было. Возомнил себя царем. Он этого заслужил. А, да, смотрите, я угадал, что, что я получил этот мне вот интересно, что он перекладил по клубу. Зачем еще с тобой переделывать? В это время можно было свалить куда-нибудь. Помоги мне! Ну вот, подружились Что это там? Что сделали Акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы проклятые Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Никуре И строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Мой царь. Ты свободен от его безумия. Как и все мы. Причем. Это ваш храм. Думай же. Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Мы продолжим. Выбора нет. Вот Гимни. Главное, как царь умер, так сразу с этого лезть. Это Мы А, все, примерно я теперь понял, что делать. Так, прокликнуть. Со мной. С этой гробницей есть выход. Да. гробница для строителей. Идем. Блин, звуки резкие пипец. Аж как-то непривычно, не пить, петаш. А, о, о, ой, пульт, пульт. Пульт, пульт. Почему у него такой редкий пульс? Обычно в критических ситуациях респуги, если быть точнее, обычно жесткий пульс. Как жесткий пульс? Ну, сейчас пульс. Он снова пошел. На пляже так. О, а это всего лишь мышка. Просто крыса. А что было бы, если бы я пропустил один? Скольких погубил наш царь? Эти жертвы ему не помогли. Не О, господи, таракан вылез. Почему ну, здесь нет. Нет, нет? нет Почему здесь проходит нет ведьмачного вот, сети? Я... О, клипка. Кстати, в вот, эту игру я играю довольно первый раз. Раньше видел только видео по вот, просто чай. И вот значит у это были из колодца назад назад назад я не мешаю что нужно делать пока мисси ну пока мис давай пойдем за ним может быть он нас идет по сути кто два муж надо будет получше о можно отце мы прокляты за наше деяние Зачем ваш царь разграбил храм? Всеми всегда движет одно Деньги Слава Алчность Да, алчность страшная вещь Надо будет с настройками графики поиграться И нормально графики настроить Ну что, веди меня Ну, Вечного меня чем-то привел сюда что не сделать-то? А? Я серьезно, что не сделал? Не пойму. Допустим мы петь. Вон еще что-то есть. Можно... А, это мы смотрели. Все понятно. Нет, трел что-то Иди, помоги мне. Угу. Значит мы играем в же воина. И это мы ждем. А он же нами ходит. Что ступил немножко? Пам-пам-пам. О, а это что такое? Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. Бояться нечего и пойти первым. Довольно-таки странно. Что у тебя за украшение? Оно не для акадских глаз. Как выбраться отсюда живьем? Наверное, вернулась да? Мой друг. Огородники. Кургум. Кургум. Где-то карм. Надежда Верно. есть всегда. Это... Руки обязательно типа не было Что это было? Чтобы... Чтобы... Чтобы... Чтобы... Чтобы... Сколько путей ведет сюда? Ну, и смотрю. Здесь не одни? Я хотел его смотреть. Ага. Это я. Сюда! Потому что там ниже спины. Вот. За это лапка. Полоснитесь мячом. Мечом надо полоснуть. Полоснуть. <связать> <связать> что происходит? Знай. Оно <масш> а ну, это молодец Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет. а Если махать, побежать, умрем, один, оба. На один. в спать, будет. А, Рожаться, конечно. Зачем предавать? Он ну, сперва его, потом меня. Что же написано? Это же такое. Но какая его история? Ваше благополучие зависит от ваших решений Они станут компасом на пути в неизвестность Спасибо Найдете ли вы путь к спасению Или же сгинете во тьме навсегда Буду откровенен Вам предстоит принять непростые решения Решения, которые повлияют на чужие жизни ну, и последствия этих решений очевидны не сразу. Полагаю вам интересно, кто я и где вы. Значит, это да вот кто... Я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю. Каждое решение и каждую ошибку. Это моё хранилище. В нём столько нерассказанных историй. истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Ну, все истории Я погнать невозможно. не и за тем, чтобы помогать вам. Прочи, а зачем? Мне случалось нарушать правила. Время от времени погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, ну, у вас есть потенциал. Возможно. Возводите а мне небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи или неудачи. Ну, расстрелить так принесли. Иран, 2003 год. Год, когда я родился. О. Первая речь на андрофетке... Алковник, как вы? Эдвин Кинг, укрой США. Да так себе. Как переводится Добро слово пожаловать. Кинг? В рано. Простите за ранний приезд. Время не ждет. Понял вас. С прибытием на базу. Можно начинать презентацию, Отлично, как только командир даст отмашку, Приступим. Mm. Вот, прочтите. Не в курсе, во дворце Новый Царь. Похоже на то. А ты? Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор, а что пути, если Клариса пром... Стоукс. Если Колчик. промолчать. лейтенант Колчик. Ну, куда идти? как слово килька переводится вроде король в чем дело что-то не так женщин кинг ага. его стали Никей может это наш последний раз после случая на командном пункте я был на краю он, кстати, того... Но за эти недели Чувак, напоминает ты, как помогло, пролога я бы не выжил без тебя не он реально похож на твой чувака с пролога, только Кинг? без приездов. дайте пять минут Черт, это он. Рано. Кто твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Приведи себя в порядок. Рэйчел, так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год как не вместе. Между вами все давно закончилось, так? ну давайте время подумаем время. как ему сказать херня но всегда одинаково кстати да скоро обещаю скоро есть такая китайская пословица она гласит о том что лучшее время скоро навсегда увидите. было два лучших времени но уже было а второе Черт. сейчас Причем она взяла зажигалку? Извиняюсь за шум и беспорядок. Мы сюда недавно прибыли. Хм. Охренеть. Всего пару недель назад здесь зависал Садам. Хлабу жевал, а, а какой-то педалаг ему ногти стриг. Oh, как мило. Ах, видел бы он что стало с этим местом только похвала Знакомое название у нас тут ЦРУ, О. у нас тут армия марбехи я... приглашены все все хотят войти в историю блин Боже, мне размытие не нравится мне долго рубить довольно-таки неприятная вещь я слежу старик Давай не сочковать. Присоединяйся. Может, научишься чему? Позже, у нас гости. Что ж, может, дамочка хочет посмотреть, как я потею. Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда, видно, достаточно. Не обращайте внимания на Мервин. Он всегда такой. Ясно. В каждом отряде есть свой придурок. Сержант. А Правда, придурок-то. Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Блин, полковник, да, встретимся там. И так звали что. А с ним что не так? Ник сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку. Погиб гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Джоуи, тебя за бумажки высадили. Сделать звонок. Не, не надо. Блин, знаешь, что мне нравится? Шанс шанс музыка такая пуля. классная. А это а... выходит тот самый спец по спутникам Давайте пока мы сижу, мы не будем. Тот самый спец по спутникам Эрик Кинг. Полковник Эрик Кинг. Дай полковнику полный доступ. Сэр? Говорю вам, когда Альфа-сука об этом узнает, лопнет от злости. Ага. Это его жена? Вы говорите о моей жене. А, простите, я не знал. Отлично. А почему с ним отношения упали с Джейсоном? И злость поднялась? Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем. Мы не виделись почти год. Рейч. Значит, она теперь альфа-сука? Громкий титул. Если что, это мы так выражаем симпатию. А чё, Почему бы и нет, собственно? Так, сейчас все будет. Надеюсь, сеть справится с объемом. В этом я не секу. Ну тогда поднимай тяжести. Давайте возьмем. Договорились. Как-то повернуть по. Это... Что это за ага. задние Попала в самую точку. Видно, Садам любил отжигать на танцполе. Так, а тема задача. Разведгруппы. По директор специальной разведки. Директор специальной разведки перед. Разведгруппы стоят следующие задачи. Первая. Организация и направления разведданных возможностей агентств. Ага это случилось и это кто полковник ой та самая миссис кинг это моя команда хочешь инструктаж сначала скажи мне Это моя команда. А это выбор сердца, это выбор разума. Давайте выберем разум, извините. Да, я должен был тебя предупредить. Виноват. Но я был вынужден действовать быстро. Быть в курсе. Моя обязанность перед командой. Понимаю, Рэйчел, но это приказ ЦКВС. В смысле? Теперь я командир. Надо было сказать заранее. Знаю. Мне очень жаль. Что-то я сомневаюсь, что тебе жаль. Это из ЦБ. Нюхебек. Подтверждает, что полковник Кинг принял командование операций. Мне нужен доступ к сети. Я могу помочь. Имя? Доктор Стоукс. Зови меня Клариса. Ага, я зовут Клариса. Доктор Стоукс, подготовьте презентацию. Почему-то именно напоминает доктор Трейс. Ты что-то нашел? Переконфикционный там. Исчепинуть что? Че за хрень? Современное искусство. Это кадры, сделанные сверхсекретной программы целос Я должен впечатлиться. Система инфракрасных спутников. Моя разработка. О, звучит солидно. Прошу, продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете. Парням просто нужно расслабиться, сэр. Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦК ВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами, и я требую к ней прежнего уважения. Вопросы есть? Какого хера мы ждем? Вперед! Это территория племен, полковник. Этот народ просто звери. Запросим поддержку с воздуха. Нет. Привлечем слишком много внимания. Пошли и вышли. Все дела. Ха, смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Если бы я вовремя не вынул, стал бы твоим папкой. Ладно, а? хватит уже, Мервин. Сэр, ваше слово. Обойдемся без них. Станет жарко, ну, я тут же вертолет, это... При всем уважении, сэр, это ошибка. При всем уважении, лейтенант Колчик, это не вам решать. Думаешь, а это что, что было? Мервин прав. Слишком много вертушек выдадут наше расположение. Чего все вопросы можно обсудить после. Будем искать оружие без связи. Через 24 часа радиомолчания ЦКВС пошлет спасателей. Мне не нравится. Сколько раз за это время нас успеет грохнуть? Лайда не сытый. Да я так просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Садаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно. Клариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю, что-то не так. Это у меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. А. Хочешь плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? А что, какой такой человек? Это Эрик. Эрик Кинг. Я загружу последние данные со спутника. Ну, внатоле, скажи ему Оставлю да. вас с ним наедине. спасибо. Ой, спасибо. Борис. Эрик, послушай меня. Есть один разговор. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду. Речь. Вот оно. К этому я шел последние годы. Готово. Почему-то у нас слабый. Это идет. тот прорыв, которого мы ждали. Речь не о нас, Эрик. Я а хочу, чтобы все стало как прежде. Под конец все было не слишком здорово. Бывало хуже. Намного. Все по-прежнему, Эрик. Точка. Я и ты? Между нами все кончено. Прошу тебя, Рэйчел, не говори так. Ты не носишь кольцо. Эй, осторожнее! А чрт, виноват. И что в этой чудо-коробке? Это что за хрень? Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну? Нет. Зай ему глянуть? Клариса, как Он там с данными. Они нужны срочно. Еще пять минут, быстрее никак. Уже загружаются. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень. Уж какая есть. Подпиши 1348. А? Ну, выдача снаряги. Ты... А, да. Все, проверьте. Лучше дважды. Да, понял. А он кольцо на стопочки носит. Забавно. Так, все проверить нужно, даже дважды. Давайте, пойдем Осколочные. Потом а Это то, что я думаю. Это что? BF, Белый фосфор. Для дымовой завесы и все. Ладно. Вещество Использовать подключу. только для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Садам нарушает конвенции по оружию. А не мы. Ну. Мы и так просто от вертушки отказались, я думаю, это будет логично. Разрешитесь использовать. На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует. Объект под землей вполне, вероятно, не достроен. Так безопаснее. Я буду в безопасности, с парой лишних стволов. Ну так возьми. Значит, вы мой техник? Наслышан о вас. Тож блин, надеюсь. Я прослежу за снарягой. А если кто из арабов высунет башку, я отстрелю ее к херам собачьим. А вы уверены в себе, капрал? Вам знакомо это снаряжение? Могу помочь. Я справлюсь, сэр. Ну, будем верить тебе. А чё они типа соробами? Штабный красеныш. Дел к нему штабрум, он. Да, вот так это Это вот надо читать там по-любому. Так организации направления развед. Разведывательных возможностей Агентства Координации правительства и вооруженных сил США вело Великобритании и так. Второе этап. Применение опыта разведки для обнаружения, сбора и исследования информации о отдельных лицах, объектах и операции, связанных с массовым поражением ОМП. Так, организации и проведения военных операции по выявлению и ликвидации мест расположения ОМП в Ираке. Разведгруппа подчиняются непосредственно центральному командованию ВС США и директору ЦРУ. Оперативный результат в поддержку операции по поду Ирака будут будут публиковаться будут публиковаться ежеквартально. Хочу прощения меня со мной, Так, давайте смотрим дальше дальше. дальше. что кто можно пройти поговорить? Ну давайте поговорим с ним. Это кто? Думаете, возьмем там химического Али? Если он здесь, возьмем. Хм, это почти стоит риска. Почти? Ну, знаете. Я бы и дальше тут легко штаны протирал. Сэр, я слышал на границе, черт знает что. Может, возьмем поддержку? Хуже не будет. Пока что у нас есть фактор внезапности, и никто не убедит меня от него отказаться. Прошу, сэр, вы можете хотя бы подумать об этом? Хорошо. Я принял решение. Вам часто везет капрал? Ну, у отца был конь по кличке везунчик. И он удрал. Ферму Након. Уверен, мы сорвем банк. Мне бы ваш оптимизм, сэр. Да забирайся. Так, здесь мы с ним телес, и здесь у нас Здесь пушка. Ай. Что ты за штучка была так? В конфиденциальном опер. Иракская разведгруппа СПВ Ястреб Тема бандитская активность В районе Сарановского Пишите об исчезновении Сотрудников У меня готово Ага И Значит еще нужно все побыстрее делать Нельзя ходить рассматривать Это печально Что? Что? Что? Дай угадаю ты хочешь меня о чем-то спросить? Что думаешь? Я так понял, ты и про шкипера. Шкипер. Он ничего. Но тут этого мало. А тебе он как? Есть у него что-то на уме. Что-то на уме. Говорит, потому что хотим а, им творить. А можешь хотим... А может и нет. Заниматься Осман, Лейтенант. Лейтенант. Не свисти. А где я дома. Я дома. Зейн! Я дома. Дейн, я дома. Зейн? Дейн. Я пока ваш не клал, если бы никто не отвлекал. Не откликал. А почему мы кто-то зейны играем? Кто это? Что такое Из днм рождения Зейн, мальчик, там мужчина, с любовью, папа. Ага, значит, Зель — это его сын. Коротко, мои здесь если все, ну, тысячи лет какая-то. Давайте посмотрим так. Ой, девочки из университета Гвена и Зель Оснанцы, б-б-б-б. 3 марта управления, уважаемый Зель, комитет одобрил ваше заявление о приеме в Ингейский университет на курс мифологии и степень Бакалавра, блин, бакалавр это вообще кто? В 2003-2004 году, учебном году, который начнется 2 сентября 2003 года. Данное предложение действует при условии вашего соглашения. Выполнить следующие требования, в выполнения которых уни университет отменит вашу регистрацию на предлагаемом учебном курсе. А, завершить обучение в колледже, про прогнозируя прогнозируемым уровнем академ... академической успеваемости. В соответствующий стандарт а получить студенческие визы Министерства внутренних дел Великобритании. Мы понимаем, что текущая международная обстановка может усложнить для вас получение визы и переезд в Соединенное Королевство. Уверяю вас, что Вакунистер будет всячески сдействовать вам в процессе получения визы. Если на протяжении более 120 лет индийский университет помогает а, талантливым молодым людям из тех, кто ее общество, достигать профессиональных целей. предоставляя им возможности реализовать себя в учебе и тренинге. с уважением. Эндрю Макхаси. Зависи приемы комиссии. А здесь все у нас. Ты добился того, чего еще никому не удавалось в этой семье. Я очень горжусь тобой, Жейн. Покажи там класс, Любовь, и папа. Ага. Я надеюсь, меня хорошо слышно. О, холодильник, холодильник надо проверить. Почему вот холодильник-то святой, и его тебя проверить? О, фоточка. Шайтан, там? И почему фотка лежит на полу? почему он ее подвал так и почему он разбито? здесь на всем масса смотреть и на улице выйти на улицу выйти вот, нельзя То есть, тоже управление что-то неудобно таки. это вот кором таки довольно неудобно надо будет на фронтах пару заин А это вообще чья форма одежды? Не арабские. Мифология термина не суперта. Нет супер. Интересно, такая книжка в реальности не существует. Кто знает, существует такая книжка в реальной жизни или не нет? Да, направляют какие-то интересные вопросы в порой у нас в а это же не поддержки. одежде ну, давай вышли неужели опять неужели опять что почему не могу а, теперь блин идет что это такое не понял. А, алло, Добрый день, это Салим. Салим. Салим, вас Самим, ваша деталь, Дейна. А, ну да, вы вернулись. Я да, я вернулся Дэн. Да. Ма... Вашим сыном. Тарик. Ма... Тариком, да, Тариком, мы ма сейчас вместе. Раху да, вдвоем делинный автобус в городе. Брухир? Все в порядке? Давай. Давайте, детки. Нет, нет. Вот лично, ужин на день рождения, великий подарок. Смила. Когда вернусь, скажите ему, отправляйте домой. Я не знаю, когда это будет, знаете, и не важно. Это просто отправьте его домой, конечно. Нет, لا, нет, ч. Капитан Басри, привет! немедленно. Не понимаю, о чём ты. Капитан, война Мы проиграли. мы не признаем поражения во имя Аллаха. Мы не можем найти и отпор мы их видим, требует подтверждения. <соединяя> Они лучше, Алим, мы должны забрать всех, на земле совсем Давайте выберем Алим, я не <соединя> могу, сердце <соединя> найти сына. Это приказ, да? Давай, я понял. Агальби дороги. Я скоро вернусь. Хлас, Эдо. Ну, будем верить И сейчас, вернтся. Хватит, так. Да. Кайот 2, это главный ястреб 2-1. Мы на подходе, обрубаем связь, прием. Спасибо, прием. Тогда до скорого. Всем позывным. Радиомолчание. Конец связи. А только воны нету. Ага, у нашего точит мы дальше проблема. Готовьтесь, парни. Мы почти на месте. Бервин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Смотри. У твоей мамы такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ну, бля, давно это сочинил? Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит внести херню? Про задание помните? Эй, есть ну, только -то одно место, нужно. где баба может мной командовать, слышь? И это постель. Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, а! Эй! Это жестко. Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом с каждые четыре часа. Сержант Кей, ты с нами? Да, понял. Связь с КП раз в четыре часа. Эй, ты как? Я в норме. Что с тобой такое? Просто есть о чем подумать. Все окей. Ничего. Давайте летим поддержку. Я на твоей стороне. Всегда. Знаю. Помни об этом. По-моему, сейчас только вопросы мне не нужно. Тем более, здесь все он говорит на это типа девиз бой скаутов? Девиз морпехов. Всегда верен. И что, это типа кудач? У морпехов до да хрена суеверий. <смех> Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с вертушки. Но всю команду. Кажется, я ничего тупее в своей жизни не слышала. Ну, возможно. Но по мне, хуже не будет. Смотрим только вперед! Станешь озираться в бою. Твою жопу непременно отстрелят. Мы на месте, Марпехи! Мы прибыли сюда ради этой миссии. И видит Бог, мы преуспеем. Аминь, брат! Ура! Ура! Блин, как снова есть диалогов, однако? Даже мне пополтать не дают. А, не пустите их, я виду, капитан, вот там. Значит, правда. Или не летают, приземляемся. Приготовьтесь, бойцы. Зона посадки. арабы и по арабы с американцами вывезли эй джоуи ну и нахера ты это сделал Американцы, американские солдаты. Нас обнаружили. Жду приказов. Если нас обнаружили, блин, можно уверенно кончить вражать. Разделимся, не стрелять. Действуем аккуратно. Я не думаю, что гражданку сюда пробивать, но, блин, он сейчас нажалуется. И здесь, скорее всего, надо было штурмовать здание. Немного неправильным выбором. На арабском. Вооружающие. Руки над головой. Мы не причиним вам вред. Все, все, все, все. А так. Лежать, лежать! лицо вниз, живо! Руки за спину! Да правильно. Никого убивать не стоит. Тут чисто! Чисто! Так, запись, запись, запись, запись, запись идет уже 59 минут. Объект захвачен. Ну немного вырежем Понял. Вели Мервину дать желтый сигнал в зоне высадки и веди полковника. Это провал. Эти люди нам не враги, они пастухи. Лейтенант, докладывайте. Огонь не открывали, жертв нет. Ферма захвачена, занимаемся пленными. Пленными? Нашли вход в подземное хранилище. Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть, и как это понимать? Мы еще не провели полный обыск, сэр. Найдем его. Вы пошли на риск, обнаружив нашу позицию. Но риск оправдался. Все четко, без жертв. Спасибо, сэр. Но оставшиеся иракцы теперь знают о нашем прибытии. Мой отряд готов ко всему. Неплохо прошло. Да. Сюда теперь пролезть сложнее, чем к целке. Лучше тебе не продолжать, капрал. Я начну допрос. Да. Только не упирай на высшую математику. Идем. Значит так, если кто-то хотя бы глянет, Коса, доложите мне. Так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Э? Это что ли это? Хваленная женская интуиция? А знаешь, что она могла бы сказать о тебе? Спокойно, я тебя обыщу. Каков алейкум, я Я если кто-то приказ? Пока жди. Я сама. Маратанья, как попасть это... это еще что? Похоже на чучелка. Языческая. Ида! Хатарафу ура Ты скоро узнаешь. С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Вот, все. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Давайте. И счастья вам.